Всем привет! Продолжаем изучать SDL и сегодня у нас по плану 17 урок. Но здесь будет 17 и немного 18-го. Дело в том, что здесь у нас события мышки и как бы опрос клавиатуры, но немного другим способом. Ну, то есть мы можем узнать, какая клавиша нажата, какая нет. То есть перед этим у нас было событие клавиатуры, ну то есть это SDL Evans. И если происходило какое-то событие, мы об этом знали, мы могли узнать, что это за событие. А здесь немного будет другое. Здесь мы просто можем в любой момент времени узнавать состояние клавиш, нажата она или нет. Вот. Здесь оно, эти два будут объединены, потому что не, имею смысла их, не вижу смысла их разделять. Это первое, второе немного здесь будет совсем не то то есть у лэзи здесь мы что видим здесь вот есть так вот скриншот и куда мы мышкой наводим тот та часть экрана как бы и подсвечивается у меня же я сделал немного по-другому то есть если у нас количество будет расти то я конечно же буду что-то делать поинтереснее и посложнее, чем, к примеру, у Лэзи, да, или у Лази, вот. То есть, в данном случае тоже здесь есть события мышки, вот я навожу на Гоблина, и он идет в ту сторону, ну, короче, куда показывает мышка, и нажимаю пробел, и он типа бьет, вот. Вот-вот-вот. Это все на основе предыдущих уроков. Ну и плюс новенькое это событие мыши. Но ну, я думаю, вы и сами могли разобраться, но тем не менее. Давайте посмотрим, как это у меня все устроено. Дело в том, что для этого примера я сделал отдельный класс Renderer. Возможно, он мне поможет для последующих уроков. В чем суть рендерера? Это отдельный класс, который, при создании которого я в конструктор указываю ширину высоту и также заголовок. Вот функции main мы можем видеть. Дальше вызываю функцию init. Функции init у нас, ой, ой ой у нас все по стандарту, все как было перед этим. То есть инициализируется sdl, дальше, дальше создается окно, дальше создается рендерер, дальше шрифты инициализируются и дальше модуль для загрузки картинок инициализируется. А, есть дальше у меня в самом этом рендерере вот внутри непосредственно те объекты ну, над которыми я не то что провожу эксперименты а показываю да? по хорошему ну как по-хорошему они должны быть типа где-то в другом месте то есть, чтобы не объединять это в одно единое, и как-то они должны додо, ну, добавляться сюда. Но это по-хорошему. Это у нас урок, поэтому я здесь вправе делать что угодно. А вы же должны понимать, что для хорошего уровня обучения вы должны сами делать по-другому. То есть, на тут так как вам удобно. А вот. То есть, эти уроки еще очень хороши тем, что это еще один способ то есть урок за уроком подстраивать свои, скажем вот такие классики классы объекты подпиливать для будущей например игры или еще чего-нибудь то есть вы урок за уроком создаете смотрите удобно неудобно использовать. Вот как в данном случае у меня есть объект точнее класс goblin surface вот это класс который описывает который содержит данные, которые относятся только к отображению, то есть это x, y позиции, дальше центр, дальше там текущий фрейм, количество кадров, ширина, высота, двигается, не двигается, ну то есть анимация есть или нету, и все такое. вот. То есть это как бы по-хорошему только для отрисовки, но для того, чтобы еще хранить, ну, например, если это гоблин, если это персонаж какой-то, нужно же еще хранить какие-то характеристики. То для этого можно вынести в другой класс, либо же все это объединить. То есть вы в любом случае можете и должны эти классы, там, к примеру, создавать ну, под свою, например, игру, и урок за уроком, уроком, шаг за шагом, подпиливать, доводить их до того, чтобы их было очень удобно использовать. Я же у себя делаю так, как делаю, потому что здесь нет конечной цели, здесь нет в данном уроке, ну, к примеру, когда вы пишете игру, вы сначала все расписываете, очень долго продумываете, только потом приступаете к программированию соответственно вы знаете конечную цель и вы создаете объекты описываете классы под нужды вашего проекта то есть так чтобы это все было удобно использовать здесь же нечего ну здесь нужно ну далеких перспектив нету, здесь просто урок вот ну так что же давайте вернемся так вот рендерер, рендер у меня просто м -м, создает окно и и и и рисует то есть при запуске функции run бесконечный цикл и у нас первым идет обработка событий второе процесс то есть там где происходят какие-то ну это возможно да искусственный интеллект или еще что нибудь или реакция на события которые произошли и самое последнее это у нас отрисовка вот в event handle что я делаю я здесь пробегаюсь по очереди сообщений соответственно эти э, события дублирую Гоблину. То есть, надо, не надо, это все зависит от вашей э, программы или вашей игры. Здесь же я просто получил событие и пробросил ее объекту Гоблин. Дальше, дальше я обрабатываю. Если это движение мышки, то я, то я смотрю центр, где находится Гоблин, и в зависимости от центра считаю э, его э, азимут. То есть, есть центр, вот, к примеру, это центр, да, и вот мой курс, моя мышка, вот она вот так вот бегает, соответственно, я считаю азимут. Азимут там обычно принято считать следующее. Вот здесь есть точка, и азимут 0, или 360, это вверх, 180, это право, ой, точнее 90, право, 180 вниз, 270 влево, ну и 360 вверх. Вот, то есть относительно того, где у меня мышка, то есть я получаю Азимут, и я устанавливаю гоблину направлением Что такое гоблин? Гоблин это я где-то в интернете скачал. Вот такую ПНГ-шку. И в этой ПНГ-шке мы видим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть 8 таких э, строк, да. Каждая строка это э, э, анимированные кадры. По какому-то направлению. В данном случае мы видим это влево. Да, вот первый, второй, третий, четвертый кадр. Это он движется влево. Вот эти кадры, я так понял, это он бьет. Поэтому вот эти три кадра у меня отвечают за атаку. И последний кадр, он сидит. То же самое для всех остальных направлений. Точно так же, точно так же, по аналогии вот здесь. Я смотрю, в зависимости от азимута, я устанавливаю ему направление. Давайте я запущу, вот как вы видите, вот я мышкой двигаю, и если я мышкой не попал на саму картинку, то устанавливается по умолчанию седьмой кадр, когда он сидит, и вот как вы видите, он следит за мышкой. Как только я наведу непосредственно на саму картинку, а размер картинки 256 на 256, то включается анимация. Вот, соответственно, в этом-то и весь типа урок. Ну, как урока здесь не очень много, здесь вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть нас подводят. да? Вот, есть sdl getMouseState. То есть, что нового вы узнали бы из этого урока? Вот, о sdl getMouseState. Сейчас мы к этому подойдем. Так вот, вот же, вот это наша sdlMouseMotion. Что это такое? Ну, мы, мы с SDL sdlEvent события уже знакомы. Соответственно, по типу мы можем определить, что это такое. SDL Mouse Motion, это означает, что движение мышки. То есть SDL, движок регистрирует движение мышки. Если мы перейдем сюда, мы увидим еще у нас три события по мышке. Кнопка была нажата, кнопка была отпущена и колесико мышки крутится. Вот, но меня интересует просто движение мышки. Когда я в окне SDL, я двигаю мышкой, и приходят эти сообщения. Дальше я получаю, вызываю функцию getMouseState. Что это за функция? Так, где-то она тут есть. Вот она. GetMouseState позволяет нам э, получить, сейчас что-то с интернетом, э, текущее состояние мышки. Ну, в данном случае мы получаем э, координаты координаты, то есть события. То есть когда мы мышку двигаем. Мышка же двигается, у нее есть координаты, меняются. Когда мы кликаем, когда мы правой кнопкой кликаем, левой кнопкой кликаем. То есть есть координаты. Соответственно мы можем их получить. Дальше еще идет возврат 32-битное значение маски. То есть в данном случае мы еще можем узнать что кон, какая конкретно кнопка была нажата, ну если нас это интересует вот к примеру давайте вот есть sdl button left то есть здесь есть маски и мы и мы смотрите можем сделать вот вот так вот sdl motion и вот здесь есть такой пример если если если так ну в данном случае нул передается значит нам не нужны координаты нам нужно узнать что наша-то левая кнопка давайте я вот так вот сделаю если sdl get mouse то есть мы получим координаты и и Посмотрим, была ли нажата левая кнопка. Если она была нажата, мы тогда вот это все пересчитаем. Вот вот так вот, по идее. Так, так, так. А, ага. Это, по-моему, сюда. Так, тут, по-моему, что-то лишнее. Лишнее, вот она, вот. Так, и давайте запустим. Сейчас запустим и посмотрим. Как вы видите, не двигается. Нажимаю левую кнопку, тоже, а, нет, двигается, вот. Что-то надо много раз кликать или что? Как-то плохо отрабатывает. Вот я кликаю. Не. Непонятно. Ну ладно, с этим, я думаю, или вы разберетесь, или со временем я не то что разберусь, а в каких-то уроках все равно, возможно, затронется эта тема. Короче, короче, можно получать события мышки. Это вы видите так. И можно узнать, какая клавиша была нажата. Вот. Ну, скорее всего, это плохо отработка из-за того что надо как-то бы делать вот так вот да, как в примере здесь еще вызывается функция sdl pump events Что это такое можно почитать но нам сейчас это не нужно я думаю в будущем конечно же пригодится это все так вот sdl иван до да? э, мышки движения так вот вот мы получаем движение а, но ну, перед, э, перед отработкой, перед э, расчетом Азимута я еще э, перепробрасываю э, эти сообщения гоблину. Давайте перейдем сюда. Здесь то же самое идет а, отработка движения мышки, но я проверяю, если координаты э, вписываются в нашу картинку, то тогда я вызываю функцию move. А move э, функция у нас возводит флажочек в true, mu m из moving равно true, то есть это будет означать, что наш гоблин двигается. Вот, то есть, вот здесь я проверяю, попал ли я на картинку или нет. Ну, потому что здесь смысла проверять нету, uh, yet go, если, особенно если у нас очень много объектов. Мы можем здесь в цикле пробежаться по всем объектам и пробросить им это событие. Вот, вот, вот, вот, давайте, наверное, все-таки стоит рассказать немного о гоблине, да, о классе гоблин, то есть класс рендерер, в принципе, ничего сложного, все это вы видели на предыдущих уроках, соответственно, просто сборка, да, единственное, здесь есть статическая функция Статические перемены SDLWindows и Renderer. Вода, это надо, бы дел, надо было бы делать не так, надо было бы делать полноценный синглтон для класса Renderer. Ну, короче, сделал как сделал. Вот. Для чего это нужно? Для того, чтобы из любой точки программы можно было получить указатель на Renderer. Потому что э, сам э, Renderer нам нужен... Если вы помните, для загрузки текстур, для загрузки текстур, вот есть загрузка текстуры, и тут нам надо renderer. Вот, вот, вот для этого это сделано. Почему для Windows было сделано так, где нам на всякий случай? Но оно не понадобилось. Давайте посмотрим на гоблина. То есть по картинке мы, вы уже знаете, что то раз, два, три, четыре кадра отвечают за движение, три кадра за удар и один кадр за то, что он сидит. Для этого я создал вектор вектор ректов, то есть вектор чего? Вектор прямоугольника, да, структура sdl rect. Этот вектор размером раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А внутри вектора еще один вектор. Этот вектор размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть первый уровень да, означает линию, а второй уровень непосредственно кадр. Соответственно, идет привязка у меня еще. Какая идет? Вот у меня есть перечисление нам, в котором left, left, up, up, up, right. То есть вот left, left, up, up, up, right, right, right, down, down, left, down. Вот. То есть у меня перечисление проинициализировано нулем, хотя по стандарту вроде оно и так нулем, но я на всякий случай. И дальше это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть, грубо говоря, это у меня является еще индексами. Вот, соответственно, я создаю вот такой массив массивов, в него прогружаю при загрузке текстуры все эти квадратики, вот, и, соответственно, если мне нужно выставить текущий квадратик движения вправо, то я, грубо говоря, беру вот этот индекс напрямую не 0, 1, 2, 3, 4, а непосредственно передаю N, и получаю доступ к, к вот этому массиву, а дальше я просто указываю номер кадра. Вот, ну это сейчас увидите. Дальше у меня, конечно же, есть текстура и currentRect. CurrentRect это э, в зависимости от <coughs> текущего состояния нашего объекта гоблин у меня меняется вот этот тут вот rect. Rect он 256 на 256, то есть я думаю вы понимаете. Вот, и в зависимости от того, двигается, гоблин не двигается, сидит, не сидит, у меня этот current tract меняется. Увидите где. Дальше, конечно же, есть x, y, дальше центр x, y, и дальше вот этот mx right и m y down. Это непосредственно то, где он находится. В данном случае вот здесь у нас x какой-то там, ну вот здесь давайте, 256, 256 значений. Так вот, x right, это 256 плюс ширина, да, это 512. А y down это вот здесь значение, тоже 512. То есть по факту я всегда храню вот этот x, y, центр и край, да, левый э, нижний угол. Вот, ну это для, э, потому что мне надо, короче, там в процессе работы это все хранить. И чтобы постоянно это не вычислять, я их вычисляю только раз, когда меняются координаты. Дальше, текущий кадр, это текущий кадр, то есть в зависимости от того, идет он, сидит или бьет. Здесь мы получаем текущий кадр, это увидите дальше, это счетчик фреймов, то есть так как у меня установлена вертикальная синхронизация, то обычно это 60 кадров в секунду. Соответственно, для этого примера я каждые 10 кадров меняю фрейм, то есть, 10 кад то есть грубо говоря 6 анимаций, 6 сменов кадров в секунду происходит. Дальше, это же ширина высота нашей картинки, вот это не знаю использовали или нет, возможно нет, это флажки двигаются или атакуют, это направление. Теперь давайте перейдем непосредственно к описанию. Здесь есть статическая локальная функция direction to size t, куда я передаю direction дальше и дальше перевожу ее непосредственно в числовое значение. Это сделано для того, чтобы не было ворнингов конечно же. То есть, если мы работаем с языком C++, то лучше использовать, то есть, пользоваться средствами языка C++. В частности, приведение типов. Дальше конструкторы, деструкторы пусты, что, кстати, неправильно. Здесь надо как минимум функцию функции вызвать. Дальше. Handle Evans. Handle Evans, вы уже познакомились. Если мы наехали непосредственно нашего гоблина на картинку, то включаем ему движение. Иначе отключаем. Отрисовка. Отрисовка здесь минимизирована. Да меньше всего вычислений здесь. Здесь практически их нет. И здесь их, можно сказать, нету. Здесь мы получаем непосредственно... Э э э кстати, а, ну да, а, текущие координаты и ширины, ширину и высоту, то есть где нужно рисовать, в какой области экрана нужно рисовать нашего гоблина. И дальше копируем а, текущий квадратик, а текущий квадратик вычисляется под, ну, там дальше. Так вот, мы его копируем, копируем в рендерер и все такое, это вы знаете. Процесс. Что происходит в процессе? В процессе в основном как раз происходит вычисление. То есть в рендерер, если мы посмотрим рендерер, у нас идет э, получение событий, да, э, получили события от чего-то, вот движка рендерера. Потом идет процесс и потом отрисовка. Вот именно в процесс я э, вызываю для гоблина процесс. Процесс это некий процесс, который надо делать на каждом кадре. А, вот. И вот здесь что я смотрю? Я смотрю, если флажок атак то я увеличиваю фрейм каунт. Если фрейм каунт превысило 10, а фрейм каунт это ну, вертикальная синхронизация и обычно 60 кадров в секунду. Да, то, то когда 10 кадров прошло, то что я смотрю? Я смотрю, если текущий фрейм меньше 4 или равен 7, то есть в данном случае, если он был в состоянии движения или в состоянии сидячем, то я меняю текущий фрейм на троечку. То есть это 0, 1, 2, 3. 3. вот на этот. хотя можно и на четверточку но я почему-то этот наверное к удару тоже относится вот меняю на троечку дальше текущий получаю текущий квадратик вот вот current rect я его получаю с помощью функции get что такое функция get мы получаем direction по direction узнаем индекс, и по индексу мы возвращаем непосредственно массив. Массив чего? Правильно, массив вот этих вот эм, прямоугольничков. То есть в данном случае мы возвращаем массив, тот, тот правильный массив прямоугольничков, в зависимости от направления. То есть в данном случае, если приш, пришло бы там, к примеру, э, up, э, ну, э, направление вверх, то вернулся бы вот этот массив. Есть, это мы сделали. Дальше, то есть я вернул этот массив и, и, и, и устанавливаю ему текущий фрейм. Соответственно, если это было вверх, то я возвращаю этот массив. Вот он вернулся, массив. И дальше, так как это массив массивов, я беру текущий фрейм. А текущий фрейм у нас троечка. Значит, это будет 0, 1, 2, 3. Вот он. То есть, когда я а, буду атаковать, то первым кадром... А, а, <кхе> Атаки будет вот вот это. Дальше, если фрейм-каунт На, дальше обнуляю фрейм и увеличиваю текущий фрейм. То есть получается, current tract у нас нарисуется сразу вот эта картиночка. Дальше по прошествию 10 кадров у нас... Current frame, что будет у нас? 4. Соответственно, этому условию не подходит. И я беру четвертый кадр. Пятый кадр, шестой кадр. Так вот, когда current frame увеличится и будет равен 7, больше равно 7, то я текущий current frame обнуляю. Соответственно, если опять будет атака, у нас все упадет ну, по циклу. Дальше, если атаки нету, если это движение, то то же самое, обнуляю количество кадров. Ой, Точнее, каждый десятый кадр, вот я обнуляю. Каждый десятый кадр, что я делаю? Я увеличиваю current frame. Я смотрю, если он больше равен 4, то есть 0, 1, 2, 3, 4. То есть, когда я увеличил фрейм, вот он был вот этот, и увеличил, стал четверочка. Если он дошел до этого, сбрасываю на 0. Соответственно, анимация крутится, движение вот здесь. Ну и, соответственно, если у нас нет атаки, нет движения, то current rect, то есть текущий квадратик, у нас в зависимости от направления присваивается вот, вот этот 7 кадр. Да, ну по, по индексу, вот, он. восьмой, точнее. Вот, соответственно, вот current track у нас всегда э, в зависимости от текущего направления. Текущее направление у нас меняется, меняется в рендерере. Вот, вот здесь, когда я делаю set direction, я просто меняю направление. А при отрисовке, при процессе, у нас просто меняется, меняется, меняется э, э, текущий этот квадратик. Есть дальше set position. Когда я делаю set position, я обновляю, э, обновляю нужные перемены. Эти перемены. Этими переменами являются вот этот x-right, y-down и центр x и y. Это всегда нам надо. Это нам нужно для того, чтобы ну, дальше там э, все... Корректно отрисовывать. Вот, в данном случае, вот это проверять: попали, не попали или нет. Дальше. Ну, загрузка текстуры. Загрузка текстуры здесь э, вот так вот я ее вынес. Я ее вынес. Я знаю, что уже, ну, во-первых, э, э, путь я прямо вот здесь задал. Ну, для этого примера ничего страшного. Дальше. Я знаю, что размер кадра картинки, ну, кадра вот этого, 256 на 256. Что здесь я сразу и задаю. Также я знаю, что количество фреймов 8, потому что здесь 8 картинок. Соответственно, я сразу увеличиваю размер. Ну, изменяю размер вот этого массива на 8. И дальше по каждого подмассива тоже на 8. Делаю Resize. Вот. Дальше. Дальше я просто беру первый ряд и заполняю э, массив ректор то есть я беру вот этот и пошел э, смещая по иксу заполнять вот эти квадратики то есть вот э, меняется x дальше y увеличится на 256 то есть перехожу к этой линии и вот так вот цикле заполняю и вот здесь грубо говоря раз, разложен то есть можно было бы еще один цикл но там надо было еще заморочиться я не хотел заморачиваться и, и все такое <клев> так дальше что тут еще? В принципе, здесь больше ничего нового нету, поэтому, поэтому, поэтому, поэтому, как бы здесь, в принципе, все легко и понятно. Тип то есть, это что касается... Move, да, и как он, урок уже забыл называется, Mouse Events. То есть Mouse Events вы увидели, да, какие есть ивенты. Есть движение, есть нажатие кнопки, отпустить можно кнопку, словить движение. Есть можно отловить колесико мышки. То есть это все, это все вы можете вот-вот здесь, ну и в справке почитать. И что еще здесь было? Здесь было еще а, следующий урок. Он такой совсем маленький. Здесь есть такая функция SDL Get Keyboard State. А, есть SDL code и SDL K код <coughs> Что такое а, Get Keyboard State? Используйте эту функцию для того, чтобы получить снапшот. Снапшот это имеется в виду как бы срез, да, или текущую картинку, или текущее состояние а, клавиатуры. В данном случае, смотрите, эта функция возвращает указатель на массив. То есть, грубо говоря, возвращает массив. А массив какой длины? Смотрите, если вы вызовете эту функцию и передадите туда ссылку или указатель на текущую какую-то интежер переменную, то в эту интежер переменную запишется длина массива. Если же null, то, то null, да, то, то пусть null будет. Но в любом случае функция возвращает указатель на массив, то есть непосредственно массив. Дальше. То есть в этом массиве хранятся, каждый момент времени хранятся, хранится состояние клавиатуры. И обращаясь к этому массиву, обращаясь к индексу вот таким вот способом, вот, ну, к примеру, стоит вот массив наш стоит и SDL scan code write. То есть мы можем узнать, скан code write нажат или нет. То есть и одновременно мы еще можем узнать, то есть э, нажата ли кнопка вверх, то есть вправо и вверх. То есть Вот так вот мы одномоментно можем, одномоментно можем узнать состояние по всем клавишам. Э, вот скан-коды. Скан здесь вы можете их все увидеть, то есть по клавишам F, по кейпадам. По, по Ну, короче, по всем клавишам, в принципе, здесь есть, да. Вы можете это все увидеть. Это все увидит там. Вон backspace. Ну, короче, все здесь есть. Вот они, скан-код. То есть нужно искать по скан-коду, да, доступаться к массиву. Да, вот SDL скан-код, return. Это означает, что если там единичка, то была нажата клавиша Enter. Вот. Вот, соответственно, соответственно, здесь делается то же самое. Вот, вот я по -по получаю непосредственно. Так, тут надо вот так вот, ну, ПТР. <coughs> Состояние клавиатуры. И смотрю, то есть это, в принципе, можно <coughs> делать где угодно, но не, не рекомендуется, потому что потом будет сложно понять, почему ваша программа так работает. То есть глобальные какие-то вещи мы делаем лучше делать в одном месте. А, вот. Ну, это такое, как хотите. Так вот, вот я получаю массив, и обращаюсь к этому массиву по такому индексу. Мне интересен, нажен ли э, пробел. Если он пробел, нажен, я включаю атаку гоблина. Ну, а теперь давайте еще раз посмотрим. Вот он сидит. Нажимаю пробел, ударил. Пробел, ударил. Пробел, ударил. Ну, кадр, как вы видите, начинается. Начинается как вы помните, вот с этого. То есть можно, в принципе, изменить, и будет 3 кадра, а не 4. Вот. Дальше вот он идет. Вот он, каждые 10 фреймов я меняю анимацию. Можно, конечно же, давайте попробуем напоследок, изменить. Изменить, допустим, допустим по атаке начнем с 4 кадра. Вот, а хождение каждый 20 кадр. То есть получается 3 кадра в секунду. Вот, и вот он идет. Ну, как-то так, он медленно идет, а теперь атака, как вы видите, чуть-чуть не такая, да. Поэтому надо было все-таки все с третьего кадра. Давайте я еще попробую каждый пятый кадр. Ну, менять анимации для хождения, да? О, не, не, не, не, не, не то, не то, не то, не то. То есть, в принципе, то, что я наугад поставил, каждый десятый кадр, в принципе, более-менее нормально. Ну, может быть, 15 еще пойдет. Вот, вот, вроде более-менее, надо, наверное, 15. Короче, короче, надеюсь, этот урок вам чем-то помог. То есть, если у нас количество людей будет расти... На патреоне то конечно же я буду стараться не просто пересказывать вот это а что-то добавлять свое и возможно вы на основе этого будете уже создавать свои объекты да вот например для вашей игры вы можете вот так как вот постепенно шаг за шагом не спеша ну после того как продумаете какая к примеру будет игра или программа и создавать объекты подпиливать потому что с первого раза вы вы никогда не создадите хороший класс в котором все будет удобно. Потому что вы что-то забудете учесть. А потом что-то приходит, то, что вы забыли учесть, и приходится перепиливать вот тут все. А оно потом уже приходится грабли добавлять и т.д. и т И оно уже криво, косо и, и не так, как хотелось бы. Поэтому вот такие уроки для каждого есть возможность подпиливать правильно, где-то что-то менять, где-то что-то переписывать, но подводить ваши объекты отдельные к написанию уже чего-то готового. И когда у вас будет куча уже готовых каких-то объектов, Классов написанных и гораздо легче уже интегрировать в. Ну, с ними уже гораздо легче писать готовый проект, чем когда у вас еще ничего нету, даже на бумаге не писан э, весь проект, который у вас будет, а вы начинаете писать. И в скором времени вы опускаете руку, потому что все уже работает непонятно как. И любое изменение ведет к падению программы, либо потому, что она неправильно работает. Так, сколько у нас? Ого, полчаса, ну да ладно, очень длинный урок. Ну а на сегодня все тогда, всем спасибо за внимание, делимся подпиской на Patreon, рассказываем товарищам, привлекаем, и тогда таких видео будет побольше. А теперь точно все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!